Итак, продолжаем следить за Варнинской осенью. И сегодня у нас 2 октября. Мы находимся сейчас в морском парке Варны. Здесь вот такие прекрасные, огромные деревья. Это просто чудо. По-моему, песня какая-то. знаю симфонию можно писать глядя на э, эти деревья. Но обратите внимание, э, листва еще в, э, зеленые, э, только на некоторых уже появляются какие-то желтые листочки, а в основном, конечно, это нас радует парк своей зеленью. Погода в этом году по сравнению вот э, с прошлой осенью какая-то совершенно другая. Я смотрю свои воспоминания на фейсбуке, выходят фотографии 29-30 сентября. Я гуляю по пляжу, изнуренная жарой, люди сидят в креслах, купаются в море, загорают. Вот, а сейчас, видите, уже и, и я одета немножко по-другому, да и вообще, в принципе, надели курточки. Но ждем. В не бывает так, чтобы один сезон резко сменил другой. Поэтому я знаю по своему опыту, и я очень верю в то, что еще будут теплые деньки.